Как зарабатывать на бирже обычному человеку своим умом? Создать доход, который со временем будет расти. Реальные деньги, не выходя из дома на канале самообучения трейдингу. Сегодня совершим техническую сделку, заработаем на покупке доллара, перевернемся в сделке два раза и все это благодаря практике, которая демонстрируется здесь на канале. Выставили лимитки после ложного пробоя нижней границы боковика. Также на часовом таймфрейме видно, как цена после объемов в зоне ретеста стоит на месте. Нелогично, следовательно, определяем для себя приоритет лонга. Стоп ставим за область локального минимума. В сделке двумя контрактами стоп получился коротким, можно было зайти остатками по рынку. Но это реальная торговля, за любое промедление и спешку мы сами в ответе. Движение развивается стремительно, решая тянуть до цели два контракта. Цель – верхняя граница нисходящего тренда. В комментариях был вопрос какой график я мониторю на рабочем пространстве у меня два графика сверху спот доллар рубль график который мы анализируем и снизу график фьючерса на доллар рубль на котором мы совершаем сделки задавайте вопросы в комментариях с новыми видео я буду на них отвечать Смотрите это видео до конца, будет очень интересно, особенно момент, где мы будем два раза переворачиваться. Просидели первый день в сделке, приоритет ланга сохраняется, отложенные лимитки при переносе через ночь снимаются, поэтому кто не знает, будет лайфхаком, выставляем заявку Take Profit. Также после открытия нового торгового дня маркеры за предыдущий торговый день пропадают. Выделим точку входа. После открытия рынка в течение получаса цена забирает тейк профит на три контракта. Отличное стечение обстоятельств в сделке 5 контрактами и тянуть до цели будем их по нашей системе. Натягиваем сеточку и выходим равномерно, на каждой отметке, если появляются сигналы. Перезаходим по тому же принципу. Также не забываем развивать стоп-лосс. Если ты первый раз на канале и тебе не совсем понятно, что значит развивать стоп-лосс, как перезаходить в сделку, подписывайся на канал, перезаходи в конце видео в плейлист, где я рассказываю о своем подходе к торговле,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 Откат закончился, перезашли в сделку одним контрактом. Два контракта у нас свободны, так как мы ими перезаходим на отметке 0,10%. Открываем вторую сделку, стоп ставим за средний размер свечи и здесь я совершил ошибку. В сделку зашел на два контракта, а стоп поставил на 3. Выходить до цели будем все так же по системе. Цена пошла в нашу сторону и на рынке торговли без стопов не бывает. Здесь же я понял, что накосячил. Что есть, то есть. Далее цена все же разворачивается. Перезаходим двумя контрактами в основную сделку. Первый это которые вышли по ошибке, второй это с области 10%. И открываем вторую сделку на оставшийся один контракт. Стоп ставим в район локального минимума. Прокатились на хорошем движении, врезались в объемы, выходим тремя контрактами. Двумя с основной сделки сезоны 20-30% и одним э, за вторую сделку. Объемы продолжают расти, выходим на отметке 40%. Реакция цены начинаем отталкиваться, решаем закрыть сделку не доходя до цели и перевернуться. Далее опять выходят объемы, которые распознаем в поддержку лонгового движения и снова переворачиваемся. Возвращаемся в нашу сделку, один контракт, который не дошел до цели и второй, который мы перезашли на отметке 30%. К такой торговле я пришел благодаря пониманию механики рынка и множеству часов пересмотренных роликов по трейдингу. Чего мне не хватало, так это торговли тех трейдеров, которых я смотрел. Если ты серьезно настроен, подписывайся, такой материал необходим для успешного изучения рынка. Также ставь лайк этому видео и это принесет тебе как минимум полпроцента к твоему профиту. Объясняю как. Поставив лайк, YouTube будет рекомендовать тебе схожие видео от которых ты будешь брать недостающий кусочка пазла понимания рынка, проверено на себе. Дошли до цели, верхней границы нисходящего тренда, закрываем пятый контракт немного заранее. Если ты досмотрел до конца, значит ты настроен серьезно, и в качестве бонуса еще одна микро которая в техническом плане, надеюсь, будет полезной. We'll be right